И сразу еще возникает такой вопрос: вот вы сказали о центре стимуляционной медицины, говорят, что он э, приближен там, к лучшим мировым образцам, и э, вообще вот даже поговорят о том, что не только э, студенты э, вашего института, но и всего КФО проходят через него, что они там делают? Нет, ну, это правда. Значит, во-первых, ну, на самом деле он создавался сначала как центр симуляционной медицины, медицина там была главная, вот. Но мы сразу же понимали, что, так сказать, кроме подготовки студентов-медиков, он должен выполнять еще ряд функций. Первая его функция – все студенты, любого университета, у них есть предмет безопасной жизнедеятельности, где учат оказанию первой медицинской помощи. То есть, вот все, журналист, юрист, геолог, так сказать, все они учатся, и они проходят через Центр симуляционной медицины. То есть, там они не просто на бумажках, не просто, так сказать, на плакатах, там они получают реальные навыки оказания первой медицинской помощи. Полезный навык. Конечно. Второе. Врачи. Во-первых, врачи уже нашей клиники, сейчас я могу сказать нашей университетской, они тоже приходили, потому что вы правильно заметили, у нас огромное количество зданий даже у клиники, она разбросанная такая. И вот, например, после ремонта, вы знаете, вот в адрес Ильша Травкадыча Гафурова слышится достаточно много критики, но вот всем этим критиканам я бы посоветовал сходить на Шмидта. И э, посмотреть, какое здание там было. Это была м -м, медсанчасть одного из заводов. Потом она была частью э, БСМП-2 шестерки, то есть терапевтическое отделение. Это и, ближе к обрагу, да, вот? Да, да. Это там клуб Маяковского вот это Да, вот, я Маяковского. даже видел, как это асфальт какой положили, один асфальт только. Уже... А внутрь зайдите. То есть Вы вот мы это... зашли туда. Это было. То есть это поэтапная как бы реконструкция и. Э, Придание клиники университета такого современного вида. Все. Эта клиника работает, там есть учебные классы, там есть аудитории для студентов. Ну, снаружи но, прекрасно смотрится. Да, уже. но я начал с чего? Что врачи, которые работают там, они отделены от основного кластера, то есть от БСМП-2 и РКБ-2, ну, то есть вот то, что на, на Чехово. Угу. И если вдруг что-то случится с пациентом, им что? Реаниматолога вызывать оттуда? Нет. И поэтому все врачи, которые работают там, они прошли через симуляционный центр. Их всех обучили. Опять-таки, то есть повтор вот этим вот высоким технологиям, как оказать помощь до сказать, того, чтобы человек не ушел. Второе. Причем мы работаем не только на себя. Надо сказать добрые слова в адрес Минздрава и клиник других республиканских, потому что у нас очень тесное взаимодействие с Минздравом а, и с другими клиниками. И, например, когда проходит, а, в прошлом году проходила, например, по феди... Привозскому федерального округа а, конференция по детской хирургии и педиатрии, то в этом симуляционном центре для всех педиатров Привозского федерального округа проводились мастер-классы по неонатологии, то есть по а, уходу за новорожденными. Поэтому то есть мы открыты, и мы работаем, и мы готовы работать вообще, в принципе, так сказать, на всю республику Больше того, не забывайте, что в этом центре, который симуляционной медицины наш, располагается центр медицинской науки. А центр медицинской науки это, э, так сказать, когда на базе э, предприятия Эйдос, выпускающего симуляторы и Минздрава, было создано вот этот вот как бы ОАО, которое занимается продвижением нового продукта, так сказать, на рынок вот этих симуляторов. То есть мы здесь себя, во-первых, никому конкуренцию не создаем. Мы работаем на республику, мы работаем на э, Российскую Федерацию, так сказать, и мы пытаемся просто работать честно и Ну, и Эйда сам рядом с вами поднимается. Уже гремит на весь мир практически. Ну, да. Там, честно говоря, они молодцы в этом плане тоже, потому что... Иногда мы устаем работать как экскурсионное бюро. Потому что практически вот... Большинство визитеров, которые приезжают в республику, они посещают и мы им показываем, как это и в образовательном процессе, и в науке, и в производстве. Да. И еще такой вопрос: вот было анонсирование создания центра трансляционной медицины. поскольку все-таки у нас широкая аудитория и многие не совсем представляют, ну что такое трансляционная медицина, какая-то. Раскройте, пожалуйста, вот в чем назначение этого центра вообще? Зачем он? Ну, я, значит, скажу тогда так. Вы знаете, здесь идет игра слов. <свят> вот вы помните.. <свят> Так сказать, еще несколько лет назад говорили, трансфер технологий, трансфер технологий. Да? Вот, по сути дела, что такое? Это трансфер технологий, то есть или трансфер разработок в реальный сектор медицины, то есть в реальную медицину. Соответственно, любое, что новое разрабатывается, это проходит несколько фаз. И вот эта фаза как раз трансляционной медицины. То есть когда замкнута. И э, вот этот цикл, он может быть как по часовой стрелке, то есть когда идут фундаментальные исследования, а это они даже обозначаются Т0, фаза трансляционных mm -hmm. исследований, которые потом что-то, какая-то разработка, лекарственные средства, так сказать, как бы средства реабилитации, средства диагностики. А дальше оно должно быть опробировано. И вот когда оно опробировано, вот это вот уже есть трансляция. То есть оно начинается, оно входит в стадию клинических исследований. Т0, Т1, Т2. Да, да, да. И как раз между Т0 и Т1 – это долина смерти так называемый, То есть когда практически, так сказать, мало ли что, кто что наработал, так сказать, но невозможно было попробовать даже и провести клинические исследования. Так сказать, надо сказать, что сейчас ситуация немножко изменилась. Дело в том, что был принят ФЗ 50, который вошел потом полностью в закон, в федеральный закон об охране здоровья граждан, что сейчас даже есть и федеральные деньги, так сказать, на про проведение клинических исследований, новых методов реабилитации, лечения э, и диагностики. Угу. Вот. Но мы э, шли до этого, так сказать, и поэтому мы должны были создать, у нас были исследовательские, это для фундаментальных исследований, и я вам когда рассказывал о центре клинических исследований, это по сути дела как раз и есть, там и диагностическая, и палаты, где можно проводить вот эти клинические исследования. Теперь если говорить о проектах, которые мы сейчас реализуем,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 но есть еще трансляционные исследования, которые против часовой стрелки. Это когда врачи заказывают, когда врачи говорит, у нас есть проблема, с которой мы столкнуться не можем. Причем эти тоже исследования трансляционные мы запускаем, а, то есть по запросу клинической практики а, уже делаются фундаментальные исследования. И это не только могут быть запросы изнутри нашей клиники университетской. Я не буду раскрывать пока карт, но этот запрос пришел из другой крупной республиканской клиники, когда они говорят, у нас есть когорта пациентов, которые не отвечают например, на лекарственную терапию. Мы не можем понять. Мы, мы расходуем. Причем эти лекарства не всегда безвредны. А давайте разберемся. А может быть, это связано с генетикой или с особенностями другими какими-то этого пациента. Может быть, у него какой-то профиль такой, э, ну, как сказать, молекулярный другой. Это уже запрос из клиники. Это уже против часовой стрелки. Это тоже трансляционные исследования А вот такие подобные центры, они э, в регионах есть? Вы других? знаете, есть центр трансляционных исследований. Например, создан при центре Алмазова в Санкт-Петербурге. Угу. Вот, э, то есть, они потихоньку открываются. Но вот такой целостный проект, когда во все это были вовлечены не только просто медики, но, начиная от фундаментальных биологов, физиков, химиков, а, так сказать, айтишников, вот это же... Трансдисциплинарный. Конечно, да. Вот, вот в этом наша уникальность. И мы этот проект представляли и в Минобре, мы этот проект представляли я сам в Соединенных Штатах Америки, так сказать, он получил mm -hmm. очень высокую оценку. И практически вот те все наши точки активности, которые мы обозначили, они были одобрены. И, кстати, благодаря этому в Казанском федеральном университете появился так называемый Центр КФУ РАСА. РАСА – это организация, которую создали наши соотечественники, которые уехали в разные годы за рубеж, успешно себя реализовали. Она почему так называется? Это Russian Academic Speaking Association. То есть, и вот они всех специальностей, так сказать, собрались. И вот когда перед ними мы выступали, они говорят, а давайте-ка мы тоже присоединимся, так сказать. И мы создали даже Центр вот по трансляционным исследованиям вместе с нашими соотечественниками Центр КФУ РАСА. Более того, так сказать, вот наши Возможности, так сказать дают возможность не только возможности а активности и человеческий потенциал ведь у нас есть еще и несколько центров таскать которые с нашими зарубежными партнерами это КФУ как так сказать как рейн россии который здесь созданы mm -hmm, по доказательной да. медицине это КФУ Рекен, про который таскать нельзя одним предложением рассказать потому что это просто тоже уникальная ситуация то есть ну как это, потихоньку движемся. То есть вы планомерно работаете над уничтожением, вот этот центр, он работает как раз над уничтожением той самой долины смерти, да. между Т0 и Т1, и отвечает на конкретный вопрос, который возникает у врачей. Безусловно, да. Еще такой вопрос. Вот вы являетесь одним из крупных специалистов в области и вот у вас это прозвучало стволо стволовые клетки связанные с, с, со стволовыми клетками этот вопрос как бы наши читатели тоже адресовали и он такой достаточно какой, как бы Uh -huh. вот, и, ну, Даже с точки зрения Какого-то даже пиара вот, Недавно такая была история Ксюша Собчак э, После родов э, вот, Она недавно рожала Она м, сразу как бы пропиарила Это то, что она решила Сохранить стволовые клетки ребенка вот, И Зачем это вообще делается? Вот, что это вообще? Я понял. Ну, во-первых, я вам могу сказать так. Я, сначала я вас поправлю, я не крупный специалист. Я просто работаю в этой области, а последние 4 года я, честно говоря, как это сказать... Ну, такой чиновник уже, который... Диссертация написана, ну, по диссертациям описаны. Но это другое дело, да. Вот. А теперь, если вернуться к вопросу о словах клеток, вы помните, в самом начале нашей беседы я вам говорил, что мы создали биобанк, это на самом деле для области клеточных технологий. А, безусловно, так сказать, мы и я, в том числе, мы принимали участие в обсуждении и... Очень хорошо, что еще прошлый созыв Госдумы приняли закон о биомедицинских клеточных технологиях. И вот та вакханалия, которая творилась, когда Ой, сказать, Это там, был ужас какой-то. Да, да, Вот это все сейчас прекращается. Вот, потому что на самом деле есть вещи, где без стволовых клеток, ну, кровотворных стволовых клеток, в частности, например, просто не обойтись. Вы знаете, вот все эти призывы мы тоже вместе с фондом вот этим благотворительным mm -hmm. э, так сказать мы делаем для них генотипирование вот когда все это происходит помогите этому помогите этому что основная помощь это трансплантация кроветворных стволовых клеток потому что если свои клетки при наработки новых клеток крови, а, так сказать, сбился алгоритм, например, больше лейкоцитов вырабатывается, это уже лейкозы какие-то, то надо, значит, соответственно, вот весь этот росток кроветворный убить, но когда ты убьешь кровь, не, клетки крови не будут а, появляться, и, значит, надо посадить новые. Вот это и есть трансплантация, так сказать, а, стволовых клеток или костного мозга. Именно на это и собираются деньги. И вот когда то, о чем вы говорите, Ксюша говорил, что она сохранила, она правильно это сделала. Потому что так сказать, после рождения ребенка, когда ребенок родился, плацента еще не отошла, а в плаценте, после отсоединения ребенка от плацента до 200 мл крови ребенка. Но концентрация стволовых клеток кроветворных вот в этой плацентарной крови она такая же, как в красном костном мозге. И это утилизируется. А это можно сохранить. И, соответственно, во-первых, это может пригодиться и этому самому ребенку. Причем это сейчас уже широко идет. и Либо это может быть использовано как донорское. Но в основном, конечно, сейчас в России всего два... Банка работают как э, донорские. Вот, э, нет, правда, еще сейчас институт клеток, они тоже сказали, что они подобрали донора, так сказать. А до этого было это в Москве и в Самаре. Э, вообще, это должна быть большая такая программа, потому что, э, скажем так, когда мы создаем регистр доноров костного мозга, э, ну, то есть, проще говоря, мы ищем похожих. Похожих, чтобы когда трансплантацию сделали, например, от донора, вот, чтобы не отторгалось. Но, ну, ну, для примера, вы похожи. Но вы живете, живете, живете, вы заболели чем-то, какой-то вирусной инфекцией, еще чего-то. И даже если вы похожи и можете стать донором и спасти чью-то жизнь, то, например, лет через пять вы просто не сможете, потому что за это время вы чем-то переболели. Да, клетки похожи, но противопоказания –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 вот, и их хранить, то это универсальный, это на 100 лет, это а, заготовленный, оттипированный донорский материал, которым можно спасать жизни. И более того, если еще 10 лет тому назад это можно было делать только ребенку, то сейчас отработаны технологии, так, two units, three units, сказать, когда а, очень похожие 2-3 единицы и уже, трансплантация трансплантации взрослому человеку. То есть вот эта технология, про которую я говорю, это вообще технология, которая применяется во всем мире. Вот. У нас пока мы отстаем здесь. И, так сказать, движемся, но отстаем. В плане донорского хранения, так сказать, этого нет. Ну, пока передовой московский, да, все-таки? А, да, московский в основном. Ну, туда в деньги влили, по-моему, колоссальные. Ну, это просто. был, его и называли в свое время, это при Лужкове был, Лужковский банк, так сказать, и они хорошо начали, и хорошо работают, да. Mm -hmm. Вот. А, значит... Но технологии не стоят на месте. Например, если мы вернемся к Нобелевским премиям, так сказать, вот даже последних лет, 3 или 4 года назад Нобелевская премия была дана Гердону и Ямонаке. И, например, Яманако получил за так называемые индуцированные плюрипатентные стволовые клетки. То есть, когда не просто даже настоящие стволовые, как вот в пуповинной крови, а из фибробластов путем воздействия, так сказать, изменения так сказать, генетической программы, можно сделать так называемые индуцированные плюрипотентные стволовые клетки. И... Эти клетки можно использовать, на самом деле, и для отработки, так сказать, проверки на них каких-то новых лекарств. Ну, например, наследственные заболевания, какие-то орфанные заболевания. Как искать? Больных мало. Как отрабатывать это новое лекарство? На самом деле, если взять вот эти клетки, так сказать, их перевести в стволовые, а потом так сказать, уже в мышцы, там, в кости сделать, и на них уже так сказать, в культуре клеток отрабатывать. Это простой вариант. Второй вариант. Японцы уже отработали получение сетчатки, клеток сетчатки из индуцированных плерипотентных слоев клеток. И вот, кстати, взаимодействие КФУ, университета Джунтенда и то, о чем мы говорим. Центр медицинской науки, так сказать, вместе с Эйдосом. Это как раз отработка симуляторов для подготовки врачей. Вот джунтендов отрабатывают введение этих кондуцированных плюрипатентных слоев клеток, превращенных в клетки сетчатки. То есть, почему и закон о биомедицинских клеточных технологиях появился в России? Потому что не просто надо было привести в рамки закона, так сказать, и прекратить вакханалию, а на самом деле движется. И каждый день, каждую неделю, каждый месяц появляется новые клеточные продукты. То есть, по сути дела, дальше будет биоинженерия, выращивание искусственных, новых органов, так сказать, То есть, и все это идет, это на основе клеток человека, вот этих стволовых клеток. И то, что сделала Ксюша, то, о чем вы говорили, соответственно, сейчас пока эти клетки как будто бы в большей степени кровотворные, и она своего ребенка их сохранила. Но технологии движутся, потом эти клетки могут, например, быть использованы, может быть, для выращивания новой печени, может быть, для выращивания новых костей, может быть, для выращивания сердечной мышцы. Скажите, Кто? а в казанцы могут э, обратиться да, э, к вам в вашем сутке, где-то сохранить? Да, а 100%. безусловно, у нас же на сайте это все есть, конечно, да. То есть, то есть это коммерческая услуга, да? Она коммерческая, но она не очень дорогая, если вы сравните со страхованием. То есть, если это, это можно назвать биологической страховкой своего ребенка. Если вы сравните, э, то есть тогда оцените своего ребенка, потом возьмите какой-нибудь среднего класса автомобиль а, и оцените годовую каска и потом сравните сколько так сказать, это дешевле чем каска кто знает через 20-30 лет что можно конечно, с этой конечно, помощью сделать наука на месте не стоит и вы правильно говорите слава богу а вот табаханалия ведь это было куча страшных историй связанных в основном а с оборотом этого теневого рынка стволовых клеток были домыслы и ну, там всякое творилось. Что, что сажали? Вы знаете, была, ведь я вот, например, как бы знаю, что была даже проверка прокуратуры, mm -hmm. потому что, в принципе, был, например, на рынке один... Нормальный такой, как бы, сертифицированный препарат диплоидные клетки человека. То mm -hmm. ли Екатеринбург выпускал, то ли кто. Но mm -hmm. там было одно показание. Это, по сути дела, фибробласты, ну, то есть, клетки, вот, которые соединительную ткань, там, связки всякие строят. И там было одно показание, что их при парадонтозах, когда вот эта связка из зуб может вывалиться, то туда совать. Ну, у нас же умельцев очень много. У нас же начали это использовать в пластической хирургии. И говорит женщина, моя, я вам сейчас в это самое, в колюду, у тебя лицо будет, так сказать, ну, как у десятилетней девочки. Стволовые клетки, это в каждой фактической рекламе было, ну, вот каких вот шарлатанов. И потом как была когда прокурорская проверка, слава богу, так сказать, в этих препаратах где-то был просто физраствор, где-то какие-то клетки, mm. но не все наши. Ну, плацебо получилось. Да, да. да. Понятно.